Привет, друзья, и вновь с вами я, руководитель компании Мастер Продаж, Вячеслав Богданов, тренер, практик из компании Мастер Продаж. Сейчас мы готовим для вас вебинар. То есть, что будет на этом вебинаре? Тематика следующая. Как управлять отделом продаж? Как отточить навыки у продавцов? Как сделать так, чтобы результаты росли, а не падали или были в стабильном э, движении, так сказать? Как сделать так, чтобы каждый сотрудник в отделе продаж вкладывался в результат как сделать так чтобы отдел продаж рост увеличивался и приносил прибыль потому что именно от отдела продаж от прибыли которая приносит отдел продаж существует вообще ваша компания что очень интересно в конце вебинара вы получите очень интересную книгу в котором описаны 27 практических упражнений по продажам которые вы сможете применить сразу после вебинара теперь что очень важно, нужно зарегистрироваться на этот вебинар в описании этого видео. Регистрируйтесь в описании к этому видео прямо сейчас. И до встречи на вебинаре. Жду вас. Всем пока.